Итак, прежде чем вы посмотрите основную часть видеоролика, я хотел бы показать, что я помимо трех игр, которые вы сейчас увидите, сыграл еще три. К сожалению, я их записал, но к сожалению возникли проблемы с кодеком, ну, или просто как говорят, чтением данного ролика, и я его просто не могу вставить ни в одну монтажную программу, поэтому здесь могу пока открещиваться тем, что показать результаты. В первом матче все эти игры играли в субботу. Первая была игра проиграна 6-16. Слитов Салат абсолютно. Вообще без шансов. У нас не было нормальной команды. У нас очень много турков, которые таксичили на ровном месте. Если это вообще так можно назвать. И поэтому статистика 6:19 Моя, с учетом того, что я даже одну напишку где-то умудрился заработать, говорит о том, что у нас шансов вообще не было. Потом у нас было... Каточка со счетом 10-0 выиграна. Соперники, естественно, сдались, как вы можете понять по счету. Знаете, вот я могу сказать одно. Мы с этими же тиммейтами из этой катки пошли в другую. Отыграли, как видите, 15-15 был счет. Если вам попадется на сильверах, такие люди как под ником Геймер, Коваленко Володя и Magician. Ребят, и вот еще, по-моему, я так помню, Папкин 26, да? Так, Да. И вот если вам попадется вот эти три челик, четыре даже получается, челика, блин, это лучшие тиммейты, с которыми я играл за последнее время. Вот у нас просто идеальная прям химия была, как говорят, в футбольной терминологии. Просто замечательно. И, естественно, мы пошли с этой же компашкой отыгрываться. Видите, у меня статистика была не самая идеальная. Вот здесь я неплохо шел. Вот здесь я даже 6-2 шел, в итоге 10-6 под кончание, когда уже сдались соперники. Здесь у меня 12-26, на это особо не обращайте внимания. Мы в итоге выиграли достаточное количество раундов. И мы откамбэкали со счета 15, если правильно напомню, 15-10. И вот мы сделали счет 15-15, и мы прям вообще просто были боги. Ну, в кавычках, естественно. Поэтому о трех матчах я рассказал. Желаю в дальнейшем приятного просмотра. иван зажим Видели ли от бога вот никогда так и делаете nice, nice, nice. чисто попу подстрелил ну потому что очевидно блин не смысл пикаться с ним нету я пошел спрятал Бля, история. Вот у меня просто шишка так встала, что... Я вам скажу, 12-3 мы выигрываем, у меня почти, ну, как-то... КД не ноль. Nice no problem, Ребята, поймите, чуваки с клан-тегом FaceFace не могут просто играть плохо. Каким образом они фубай отдать могли? <laughs> ну. Ну, в принципе, можно понять, как они фубай отдали. Good job, guys, Family Game. Выиграли первый 16-4. Ладно, холер бы с ним, с этим, блин, званием, рангом и так далее. Короче, идем дальше катать. Вторая игра поехала. Dust 2 это очень волшебная карта, потому что на ней можно не командно обыграть, а просто перестрелять. Но на этой команде вы можете обыграть хоть на'ви. Звучит очень амбициозно, но так и есть. Dust 2 идеальная карта, особенно для сильверов. Бабу-бумят. Как у вас на серверах только денег находится их? Господи, блин, я как смотрю, у же, блин... Ну, просто я чисто теоретически не готов в скин вкладывать 4000 рублей. Мне кажется, на эти деньги можно более как-то их полезно потратить. Это П стоит 400 рублей. Ну, красивое за 400 рублей, я скажу, если честно. Логайз. И молчанин. И молчание просто, ну ладно, спасибо, один хоть сказал. Ладно, поехали, твой дизи. Не, я пару скинов, скинов в свое время купил, когда у меня были лишние деньги, но я больше таким не занимался. Ну да, скинов э, с, можно сразу, скинов равно потреб. Да, э, причем на не то что шиппотреп, а еще на них наклеечки оформлял. То есть не просто шип. А ширп с наклейками. А чего цена увеличилась вот настолько. Блядь. Ламби. Туби. <звук> <звук> Смотрите, какой пинг-то классный, а? <звук> Из какого какой же невиданной земле он играет с таким пингом то а? Эй, фак ю, пам. Шет-ап. Good job, guys! Thanks for the game. ха ха Тупо ха ха там закупился? Кровавый тампон. ха ха ха вас ха ха сломанный ха ха кровавый тампон Что он подойдет? ха успеть ли? Let's go! Let's go, motherfucker really товарищ... really this is fucking trash 8-7. Я иду первый, второй, второй по статистике. Но, блин. Давай так. Можно ли выиграть эту катку? Да. Э -э можно меньше косячить? Да. Можно меньше дохнуть Да. Все, Ну, возьми ты такого же. Нет, ну если мы так не убиваем тогда, я не, меня нет... У меня тогда... У меня нету вообще вопросов. Nice. Каджаб. Wow, nice. mm -hmm. Блин, после чего двоих положил, блин, двумя патронами. Печальная история. Как говорили Fucking piece of shit, Просто пи... Пец, так нельзя стрелять, что ты делаешь, говно, ты Жокаши, шо ко мне лезть, мудатка, я тебя сорву нахрен, блин. Занит, чертов будь ты проклят, иди, идиот. Короче, мы проиграли третью игру, мне дали кейс. бомба. Да, конечно, что не контролю это катастрофически непозволимая роскошь. А еще что самое забавное и самое печальное, то что... А я даже не знаю, что самое забавное. Но самое печальное, то что я контроль спать не могу. <музыка>